Ну все, мне так разделили. Всем привет, Макс Рикстера, и будем выполнять квест. Призвать орка наездника. Есть. Получить кристаллов. Окей, как-нибудь. Призвать Пушкаря. Проведите рейтинговую битву. Призвать Своительницам. Своительниц. Тя. Так. Пушкарь. Только один Пушкарь. Как я понимаю. Пушкарь. Кстати, сколько стоишь? на всякий случай. 120. А кто из них сильнее? Напиши в этом комментариях. я ну, или же тебе чебачок бедный Первый уровня кстати смотрим 300 хп 27 атаки 300 кп 27 атаки копеечник почему ты слабый спрос таки один dream а, даже не знаю но ты красивый. рыбушки на скорость призыва 13. по моему копеечник главный там одна секунда, это же главный разработчик поставить что это самый главный копеечник сильнее. Я не знаю, кто сильнее. Но, по-моему, копеечник. Это по разработческому месте. А если, по-моему, это гнол. Ну, а если по разработчикам, это у нас копеечник. Это вам ну, гайд. Так. Не знаю, кто переварил меня тут. Да, Макс риск. Так, варятка от пивочника, и перерыв, и ручка, и пушкаря. Есть пушкарь, а, вон. Даже не знаю, на каком деле. Да, да. Порискни уже. Да, нужно вас сразу нападать чаще. Чем чаще вы им нападаете, тем вы знаете, чем ваш враг занимается. какой даже с собой нападаете, блин. Смотрите хоть на карту. чек хочу музыку. Все, теперь с собой смотреть по Они а просто покажут. он знает, что я с собой допустил, да? Что я побаиваюсь тебя, да? хай знает? Сейчас будет жестко. собой нам взять так максимально. Насколько он нужен всю. Сова должна всю карту рассмотреть. Хоть одна, одна сову брать. Одну сову возьму. Так, окей, класс там только короли клан. Где-то этот клан знаю. Чаще всего. Они играют чаще всего. Так, вот. Пацаны. на Напарник мой, пожалуйста, слушай меня. Э, да, правильно строишь что молодец. Позарм. Так пожалуйста, давай строить какую-то орду. Ну и атаковать еще. Еще нужно АФКшить и собирать ресурсы. И не атакуй Макс Риска. Дефайс, окей, блядь. Все, моя ошибка то что, то, что я не дефаюсь. я должен дефаться. Это моя для дефа. Алло, Макс Риск дефается. Никогда не атакует. А если кто-то атакует, но... Вс ⁇ Макс Риска новый класс. Ага, понял. Пушкарящий. Окей, пушкарь потом. Окей. Но если нас уже будут убивать, то тем самым уже пора запускать. Блин. ну ну принципе чувак я так я, мог, мог, ты да ладно куда бежишь а ну к тебе брол тоже псы так он и к тебе сейчас назад теперь ко мне хорошо я обхват а, ко мне все нет Атакуйте полный программ мне скучно Я понял, будем ордой сражаться. Пора уже ветчиков искать кто. Борточки меняйте здесь, потому что враг что-то. Будем одного. Хоть одну. А то новую базу строим, Макс лишь риск, чтобы прям собирать ресурсы. А то видно, если, если у меня две базы, то он кердыкает. Регенерирует? Регенерирует. Так, насчет этого. Я не знаю. Ты хоть что-нибудь, пожалуй. Точка сбора, меняйте. Барбон думайте мне его пустит. Да ладно, разбискать. спускать. Не, не против. Регенерируйте, регенерируйте, это все делаем. Вроде бы одна регенерирует, спасет мир целый мир реально он спасает так ну ладно ремонт хай происходит Мы будем ускорять будем давайте не призывать давай больше больше войск что-то не нужно атакуйте в принципе не скучно просто такой Проверим эту базу, вдруг кто-то что-то выйдет Ну Во а -а -а. Во как -то. Квест из что? квест Окей, Пушкарь. Оська на база. Не хочу спрацевать ваш конфликт. Я хочу квест. Что мы регенешин? Я вроде все выполняю, паригенеш. пушка остается. ладно ладно хай будет я так не пойду мне квест блин всем те самакс риск победа абсолютно поведом прон за один так мне квест алло <с -2> да, ну, а я все выполнил или нет и пушка. И вот эти 2 на 2 сыграем или же 1-1. Ага, мы их проиграем. Нужно лучше колода, они первого уровня. Слушай, бро, там у тебя реально рандом кинуть одиннадцатого, а я против 1 11, 11 одиннадцатый класс против первого класса. Конечно, мы проиграем. О, нормально. Клан все вступают классно, чтобы вы, чтобы выступали клааны, значит, что вы сильный игрок. Чтобы ваши враги боялись. Так, одного знаете, смотрите, смотрите, Одно призываете, Одно, смотрите. Блин, спешу без воды, да? Без чая. все начинаем. 2 призывайте, конечно, казарму. И тем самым призвать уже войскам. По-быстрому Макс риск, блин. А то два <с shit> будет. Так думаю пока что не нужно. Нужно призвать казарма казарму куча. Ну так зайдет. Только казарму. Что делаешь? аду казарму. йоу бро, я уже воська собираюсь, чё Да, знаешь, точку нужно ходить. Ладно, захочу, бро. Так. Теперь мы меняем точку сбора здесь. Наверное, так, что парбол не трубал всех. Хоть троих вырубай, но не всех. Которые ну. что тоже, тоже строит но я знаю, что тут часто и строят эти псы, поэтому я беру кучу-кучу войск, Конечно. Борточку меняем. Лакер по здесь делаем Советую Макс рис себе строить что-то новое. Хоть генератор Или базу, в принципе. Что было по количеству. Ну, в принципе, нет. А, ты Ну, умный оказался. еще новую базу строят, слушай, бро. Ты уверен, что тебе повезет? Ладно. Ну, я не знаю, в принципе. Ну, в принципе, ладно, так уж и тут. Встретим его здесь. Давайте вот его посмотрим, вернемся обратно. Самое не, не так. не так. Да, запускай. На вазы. М -м -м. А, даже, даже штуку нельзя эту защиту. Блин. Придется один купим. Хоть как-то. в принципе точка сбора файл все возьми файл нас там поможешь на парни бро. нет не сюда иди бро. помоги пожалуйста не атакой как хочешь не плевать надо пушка рибис запускать пора Блин откуда же я знал ремонт? Производство по быстрому давайте Спасибо хоть за это Коми. Давай я буду в деф слушать бог Я даже ресурсы не забрал все Да как вам это делать, друзья? Базовый из-за базовых тащиков. Ну, да, молодец. ну Бойка, там, молодец, да, по Я пушкаряюсь. Иди, знаешь, и не А ну, же атакуй, по-моему. Ну, отсюда. Васикал, друг, в там. Ну, пушкаряха. Так, да, и врага там нету. так да, я захочу точку эту вот захочу. Только она стоит очень дорого, но ну, в принципе садим. Чем больше точек, тем больше 8 говорят. Пушкаря говорят, и устроенную базу. Блин, все прям. Ну, в принципе это грубая, да. тратить на это ресурсы да ты не помог друг пай сюда нам ну. вдруг он что-то там у но бывает на парк я уже не буду брать эти питающие типа, да, потому что видно что они не пушка я никак тут бессмысленно не, ну, они крутые, да, синие, красиво, кстати. Ну, кто сидит, бродин какой-то, этот. Борги тут, о, ну, сюда, блин. Атакуйте по полной, откройте по полной программе В принципе, он проиграет время атакуйте а помощь пришла помощь не пришла спасибо Раз, спасут как-то я не знаю как он узнал про эту точку ну ладно так уже вот быть так, ну, там 100, что, что выиграли так выиграли так давай макс рис строку чебас что прям ускорить все это дело сойдет Тошкрайе нужно просто до вот так подумал, тут строй куча баз, ли мы тему там не знаю, а даже здесь нас кидают. Опять. На. Я не проиграть даже кинуть. Да, я конечно мог бы что срочно Ладно, сори. Нужно плюс стрелять как там базу дошли до базы <с> отлично как ускоряйте мы пушкарел запустим и квест выполняем пабы с вами как же ай -яй, яй, да он реально сильный Но я тоже куточка захватываю Ты тоже да окей бро, давай Бушить пол карты, до да, относительно смешно очень Такая атаку делать, точки. Ну, а, ты так уж скорее забрал, собрал. Так, ну что, теперь давайте не экономить, а идти в атаку. М -м -м -м. Можно в принципе в количестве лобать. захватим все точки. Макс риска до убит. Возможно, там что-то мы знаем. Уж крелева с чем единичка. Там у нас маны вроде бы отсутствует, а тут не надо. Да иди на вот-вот. Вот, вот, вот, вот Никогда не сдаешься. Так у нас уже преимущество. Так, да, у нас уже преимущество. Так, ну давайте что поделать ускоряем это что прям враг ничего не знал, мы все точки захватим он такой та ты с вашей блин все точки на парнику точнее такой пока тогда здание выполнено, и задание выполнено. и задание выполнено клас это за третью серию бист запаси да, бы еще напарнику он реально не спас да, пушка меня реально не спасает. Нужно что-то новое выдумать. Так, 160. Кстати, реально не пришло. Итак, скажут, будет новый легендарный стенчок. Получите кристаллов. Получите кристаллов. Дайте мне кристаллов, там есть процент, как я их там держу. Да, я получу кристалл. Вообще квест Крутяк, блин, сегодня идущий день. С ним закончено. Хороший моменте Ничего, вест выполнил Класс. Да, 430. А, лавка еще не заходи 41 минута. Ну, в принципе, можно подождать. 41 минута. Кстати, у меня уже солнцем персонажа. А, монеты. 18 тысяч. На что он? Потратить, чтобы прям получиться? Улучшиться? Больше, больше опыта. Или копить? Да, копить, кстати, очень важно. Итак, смотрите. Мне рыцарь как тоже уже классно, да. Но советую же брать сильных персонажа Для начала же или мы будем только тратить на них. они такие стабильные сколько не стоит снять 5 по 700 -ки. там стоит 120 может быть новую тактику слушайте ой как заведется потом <laughs> даже не закончится вот я был лучше взял бы мира за это или же за орка ну я не знаю, возможно слабен. Вот что мне понравилось, это битва кланов. Я затащил, я получаю первое место занимаю. Реально первое место, а ну скрин сделал макс риск. Я не хочу пропускать момент. Я уже с одной игры. Пожалел, что я пропустил скрин. Ее сразу события убрали. Теперь я не забыл сделать скрин. Поиграй Там был такой классный скрин. А блин. Хотя вам показать. но ну, все, теперь я обещаю, что скринью буду делать прям в ролике, Чтобы не забыть никогда. Вот. Сделал скринь. На прививке все-таки можно. Да, всем спасибо за просмотр. Вам был Макс Риск. Всем удачи и пока. Как пока остановить? А, остановить запись. Пока всем.